от себя хотели бы сказать кому сказать скажите гражданам беларуси тем кто будет смотреть громадянам беларуси хочу сказать что законы зворотной силы не мають и любые порушения, которые допускались и они так те иначе будут рано и поздно узновлены это может быть и про десятки годов а это может быть и повинно быть и так тебе иначе придется отказывать тем людям, которые порушали эти законы. И это... до да, этого молодое поколение обов'язково доживе, вот это не будет вечно. Потому что закон дура лет лекс сказали римляне, закон суровый, але это закон. И этого триматься, как бы, ни хотелось, как бы не хотелось, яка бы спокуса не была, бысти, порушить и так далее. А как думаете, примерно Лукашенко, сколько продержится еще его режим? Ну, э это я не могу сказать. А... Речь тут залежит от его физичного стану, который мы не знаем реально. И залежит от того, насколько он будет по ранейшему контролировать силовые структуры. Бо экономично это режим уже потерпел крах. Ось, але силовые структуры, которые довольно шматлики, покуль что-то помогает утримлевать эту власть. Верите ли вы в возможность сохранения диктатуры этой э, в случае преемственности? То есть Лукашенко не сможет больше, да, он стал старый, больной, либо он умер, например. И, например, Витя там, либо э, кто там, Дима, либо Холя там, кто-то еще и из своего окружения попытался взять. Возможно ли это, или режим рухнет в таком случае? Теоретично все максимально, это уже залежит от громадства, от его активности. Просто так в руки не приплывая, влада не может лежать на улице, на ее або беруть, або не берут. Але брать ее требует поведности с Конституцией. В выпадку любых измен, повинны быть проведены вернута Конституции 194 года, проведены выборы, и выборы должны обеспечить проемность улады. А на период, поку эти выборы проводятся, урат я які ожидают полномочия. Так предупрежда на Конституции, и когда так будет, то это есть сценарий, который вы назвали маловероятно.